и фонд взаимопомощи в Ортманне. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой помощи деньгами друг к другу. Ребята, это партнерская программа, где деньги идут сто процентов. сеть, это от партнера к партнеру. Фонд на развитие, наша администрация на развитие фонда с партнеров не берет ни одной копейки. Это огромный плюс в нашем фонде, так как другие проекты, как вы знаете, другие компании берут очень хорошие деньги с со своих партнеров, а у нас э, все идут 100% от партнеров к партнеру. Э, наш фонд стартовал 7 декабря прошлого года. Э, стартовали мы всего лишь с одной площадкой, э, она так и называется, площадка World Money. Э, на этой площадке у нас на этой площадке у нас 6 шесть столов рабочих. Вход на эту на эту площадку у нас можно начинать с тысячи рублей. За один круг когда вы делаете с партнерами, вы зарабатываете 106 тысяч, из этих денег 20 тысяч идет на выскакиваете на площадку крутую Golden Ring за 20 тысяч, у вас активируется автоматом. Так что здесь можно крутиться и крутиться и постоянно зарабатывать 86 тысяч, 86 тысяч на баланс для вывода. Ну и за 11 месяцев, ребята, у нас добавилось в фонде еще 6 площадок, причем уникальные площадки с уникальным маркетингом, где на каждой площадке у нас, ребята, нет никаких ограничений для заработка денег. Точно так у нас нет ограничений с выводом денежных средств. Сколько заработали, столько и поставили на вывод. Не так, как в других проектах. Я вот многие, с многими разговариваю, с многими общаюсь. И некоторые жалуются о том, что заработал, например, там 10 тысяч, а на сегодняшний день лимит только ты можешь поставить там, 3 тысячи, 2 тысячи. У нас такого нет. У нас сколько заработал, столько ты и ставишь на вывод. Вывод, регистрация. И перевод внутренний между партнерами у нас подтверждается обязательно через свою почту с целью безопасности. Вывод у нас работает ежедневно, выводит нам денежные средства, огромная благодарность нашей администрации и, конечно, огромная благодарность нашему спикеру, нашей Лене Евсеенко это наша ветка, которая нам все время помогает а наш вышестоящий спонсор, ребята. А это мой спонсор, которую я все время благодарю за то, что она дала мне свою реферальную ссылку и пригласила в, в наш фонд. Ну и давайте вернемся к нашим площадкам. У нас есть площадка «ПДА». У нас площадка только недавно стартовала Golden Ring Mini. Мы только самые первые, кто активировал, мы стоим самые первые. Мы только начали работать, ребята. А здесь у нас очень хорошие, шикарные деньги. Есть у нас площадка BeHoma, есть площадка Клевер Mini и площадка Клевер. Сегодня мы разберем только две площадки Golden Ring и Golden Ring «Мини» и Golden Ring и площадочку Выхомы. Остальные площадки кому интересны эти маркетинги. По площадке World по площадке «ПД», Клевер, мини-клевер есть на YouTube канале. На нашем официальном YouTube канале есть маркетинг. Есть у нас на главной странице нашего сайта. У нас у меня, у Лены, у многих есть маркетинг, где вы всегда можете зайти на YouTube канал, скачать ролик, себе залить или же посмотреть внимательно маркетинг. Понравится? Заходите на любую площадку. Ну и начнем с того, что площадка у нас социальная ПД, а здесь есть у нас в обязательном порядке подтверждение активности кабинета. Каждые две недели у нас у вас будет списываться по 100 рублей. Следующая площадка у нас «Клевер Мини». Вход на эту площадку у нас 300 рублей. Выход с этой одной площадки вы зарабатываете с двух, с двух лепесточков, вы зарабатываете 18 750. С площадки «Клевер» здесь вход 3000, и, естественно, заработок здесь намного больше. Это 187 500 рублей. На площадке «ПД» вы за один круг зарабатываете, 3 800. И плюс у вас за 1000 рублей активируется первый стол на площадке World Money. На площадка Golden Ring, которая недавно у нас стартовала, а чем она уникальная? Я когда говорю, что вот у нас уникальная площадка с уникальным маркетингом, да, они, да, чем же она хороша? Да тем хороша, что, ребята, что здесь идет большая закольцовка. Полностью всех наших шесть площадок, кроме, конечно, площадки Бэхома, она у нас отдельно стоит, она у нас ну, сама по себе, а все остальные площадки у нас шикарная закольцовка. Ну и начнем, наверное, я, как я уже сказала, начну с площадки Давайте, так как с этой площадки, ребята, можно здесь пригласить всего несколько партнеров иметь в кармане. 500 рублей, которые вы можете потратить со своего семейного бюджета и активировать площадку Golden Ring Mini и зарабатывать вместе с нами большие деньги. Ну и вы зарегистрировались, подтвердили свою регистрацию через свою почту. Очень прошу вас обязательно заполняйте свой профиль, прописывайте свой скайп или телеграм, обязательно указывайте свой номер телефона, установите свой аватар. Ведь мы же работаем, мы одна семья, одна команда. Как-то неприятно, когда смотришь на своего партнера, а фотография стоит там или кошечки, или собачки, или пингвинчика. Ребята, Но ну, мы работаем не в зоопарке, а работаем в серьезном бизнесе. Пожалуйста, Переставьте те а, аватары, которые стоят у вас, а поставьте свои фотографии. Ну, как только вы полностью оформили свой профиль, вы можете заходить на раздел «Финансы», пополнять на 500 рублей с кошелька» или с Perfect Money. Если у вас, вы не хотите пополнять платежные системы, вы всегда можете или мне написать, или Лене, и всегда мы можем перечислить вам деньги внутренним переводом, а вы перечислите на какую платежную систему вам удобно, чтобы ну, пополнить без комиссии. Вы активировали площадку Бехомы, э, не сидите и не ждете, а пригласили первого партнера, и у вас первый партнер принес это вам 500 рублей в накопительный баланс. Второго партнера вы пригласили, у вас уже 500 рублей на, на баланс для вывода. А, стойте, не ставьте на вывод. А здесь купите себе клона. Вы же пришли с какой целью? Ваша цель – активировать площадку Golden Ring Mini. А правильно? Правильно. Значит, купили клона сюда, на это место. И у вас открылся стол выплат за 1000 рублей – у тех, у которых есть возможность купить сразу первый и второй стол, пожалуйста. У нас на всех площадках покупка первого стола идет в обязательном порядке. Остальные столы вы покупаете по желанию. Покупка клонов у нас тоже все по желанию. Но если вы не хотите купить клона, пожалуйста, вы сюда можете поставить третьего партнера. А, ну, а я вам показываю, как быстро заработать а, 2000 и активировать площадку Golden Ring. А, значит, с первого и с третьего а, вашего партнера у нас идет активация а, а, стола выплат за 1000 рублей. Первый ваш партнер, дублирует вас, приглашает два партнера и покупает себе клона. И приходит и становится к вам на это место. 500 рублей у вас на баланс для вывода. Второй партнер дублирует вас и покупает клона. Он приходит и становится к вам сюда на это место и приносит вам 1000 рублей на баланс для вывода. А здесь почему 500 рублей? Да потому что у вас идет реинвест стола к своему, Спонсору вы становитесь на а первый стол, всегда возвращаетесь. А точно так к вам будут возвращаться ваши партнеры. И вы своего клона закрыли и опять купили себе клона. И вы становитесь, ваш клон становится сюда, и вы сами себе приносите на баланс для вывода тысячу рублей. Вот и посмотрите, у вас у вас всего два, смотрите, два и 2 и 2, это сколько? Вот, всего ничего, ребята. Малое количество партнеров. И вы, у вас на балансе две с половиной тысячи. Пожалуйста, 500 рублей ставьте на вывод. Заходите на площадку Golden Ring Mini и покупайте первый стол удвоитель за 2000 если вы не хотите идти через удвоитель вы можете сразу же за 4000 купить первый блок он стоит 4000 почему некоторые не хотят идти через удвоитель да потому что они в два раза сокращают количество своих партнеров ну и теперь давайте начнем с golden ring mini это наше золотое кольцо. Ребята, приносят нам шикарные деньги. А тем более мы только, мы только начали работать. А у нас мы только стоим у истоков. Только формируется огромная-огромная команда, где мы будем шикарно зарабатывать. Вы активировали удвоитель за 2000. Пошли через удвоитель. Первые два партнера – вам приносят 4000 и у вас активируется первый блок за 4000 а, Как вы видите, здесь 7 место. В семимеске э, плечи идут вверх, а сюда приходит ваш первый партнер, у вас идет 4000 на реинвест по броне спонсора этого первого блока. Второй партнер приносит вам 3 700 на баланс для вывода. И если у вас активирована есть площадка «Клевер Мини», то ваш клон летит на эту площадку. Плюс вы еще получаете по клевер Итак, второй партнер вам принес два, два заработка на баланс для вывода три 700, и если посмотреть, куда стал, станет ваш клон, то еще, если он станет на первый уровень, то вы получите 100 рублей 50 за уровень и 50 получите за реферальные. Ну и третий партнер и четвертый партнер у нас, это 8000 идет на активацию Второго блока. Здесь на этом клевер uh, мини можно покупать uh, первый и второй. Первый uh, Можно покупать один uh, первый, можно покупать четвертый, но uh, второй блок у нас uh, вход сюда закрыт. Мы не можем купить этот uh, второй блок. У вас активировался второй блок, плечи идут, как я сказала, вверх, а сюда приходит ваш первый партнер по броне, вашего спонсора, и у вас идет реинвест этого стола, этого блока. Второй партнер у вас, вам приносит 1000 рублей на баланс для вывода. И если у вас нет активации большой шикарной площадки Клевер Мини за 3000 то у вас идет активация. А если вы уже активировали эту площадку, то ваш клон летит и становится к вам на это место. И тоже приносит на деньги на баланс для вывода. 4000 тысячи идет... И с третьего, из с четвертого по 8 тысяч. того 20 тысяч идет у нас на активацию. Вы вылетаете на площадку «Золотое кольцо», Golden Ring, А здесь, ребята, конечно, совершенно другие заработки и совершенно другие возможности. Наша задача, ребята, как можно больше давать информации. Я многие еще люди не знают даже о нашем фонде. Когда я начинаю говорить, где я зарабатываю, да я не слышала, я не слышала, я не слышала. Я стараюсь как можно больше дать информации о каждой площадке. Ну, конечно, я в первую очередь даю информацию о Golden Ring Mini. И активировался у вас за 20 тысяч первый блок. Здесь плечи идут, как во всех семи местах, наверх. Сюда приходит ваш первый партнер, это 20 тысяч идет на реинвест по броне вашего спонсора. Дружите со своим спонсором, потому что бронь всегда поможет, всегда выставит. Спонсор это как мать родная, ребята, у нас сетевом маркетинге. Второй приходит партнер, вам 20 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер и четвертый партнер, у вас идут деньги на активацию второго блока за 40 тысяч. Плечи идут вверх, первый партнер приходит, 40 тысяч на баланс, идет на реинвест этого стола по броне спонсора. Второй партнер приходит, 20 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч и плюс 40 тысяч с третьего и 40 тысяч с четвертого партнера у вас идет 100 тысяч на активацию третьего блока за 100 тысяч. Плечи идут вверх, а здесь приходит первый партнер, идет по броне спонсора, идет реинвест этого блока. Второй партнер приносит вам 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч распределяется 10 клонов летят на стол, первый стол в World Money по 1000 рублей, один клон за четвертый стол за 5000 и 50 клонов летят на первый стол площадки ПД. Это просто денежный дождь. Ну, и Третий партнер приходит и приносит вам 100 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер приносит 100 а, а, тысяч на баланс для вывода. Здесь мы работаем всей полностью веткой. Вы сами видите, как летят сюда переливы. Прилетел перелив в 100 тысяч, прилетел второй перелив в 100 тысяч. Но это же просто шикарно. Нет нигде такого маркетинга, нет нигде во всем интернете, поверьте мне. Уж я смотрю маркетинги и сколько я походила по проектам, я знаю, что нет, не было и никогда не будет. Так как этот маркетинг, он просто взят из головы Дениса. Он сам это придумал. И такую закольцовку, где мы зарабатываем, не просто работая на одной площадке Golden Ring Mini. Мы же будем крутиться постоянно на этих столах. На первом блоке, на втором блоке. И переход у нас идет на следующий... Блок. Ну, это же на следующую, на большую площадку Golden Ring. А, ребята, постоянно будет, все время, вы постоянно будете получать деньги, постоянно. Не просто так, что вы один раз получили и все, а мы только начали работать. Вот посмотрите, поверьте мне, мы будем здесь все миллионерами, вот честно говорю. Это настолько шикарно, это настолько ну, уникально. Есть какие вопросы? Давайте разберем наши вопросы.